В Киеве в Национальном художественном музее Украины впервые представлена ретроспектива всемирно известного модного дома Флоя. 30 моделей одежды, легендарные образцы из коллекции разных лет, собранных из архива модного дома, которые никогда ранее не покидали пределы Франции. Дом моды Хлои был основан в 1952 году. Талантливой француженкой Габи Агиен, которая была первой, кто предложил выпускать коллекции люксовой готовой одежды про теопарте, и тем самым полностью изменила историю моды. Габи эмигрировала после Второй мировой войны из родного Египта в Париж. Она была молодая и богатая, вела светскую жизнь. Через некоторое время для своей подруги она сделала эскизы шестиплатьев. Их шили, и они оказались прекрасны. Габи прошлась по бутикам с готовой одежды. ее модели имели невероятный успех. Вскоре Габи устроила прямо в своей квартире небольшое ателье, а в качестве названия для своих изделий позаимствовала имя подруги Хлои де Брюмютон. Собственное имя ей казалось неблагозвучным, и на ее взгляд веяло цыганщиной. В 60-х над коллекциями бренда работала до креативных дизайнеров. А уже в 1966 году творческое направление возглавил великий Карл Лагерфильд. Именно его появление знаменовало начало настоящей славы марки Хлоя. Компания стремительно выходит лидеры моды. На рядах Хлоя от Лагерфильда нередко можно увидеть Джаклин Кеннеди, Бриджит Бардо, Марию Калас, Грейс Кейли. На этот период приходится и выпуск первого аромата Хлоя. Знаменитый кутюрье дважды занимал должность креативного директора Клоэ с 1963 по 1983 и с 1992 по 1997. Карл особенно культивировал арт-направления и ручную работу, его платив на выставке больше всего. Позже над созданием коллекции Хлои работали Стэлла Маккартни, Фиби Филло, Ханна Магиббон, Клэр Твайт-Келлер и Наташа Рамсей леви Каждый из этих дизайнеров принес свои знаковые вихи развития бренда. Хлои не показывает коллекции на кутюрной неделе моды, однако позиционирует себя как одного из создателей лакшери прет готовой одежды, в которой используются кутюрные техники. Экспозиция организована благодаря усилиям Христины Храновской, инициатора и мецената выставки Хлоя Кутюр.